простое грузинское блюдо. Решил, ребят, сегодня грузинское блюдо приготовить. И хотелось что-то простое и в то же время необычное. И вы знаете, я остановился на грибах. Я так понимаю, это в Грузии вообще чуть ли не классический рецепт приготовления, запекания шампиньонов. Для этого рецепта ингредиентов нужно совсем мало крупные шампиньоны, прям вот очень крупные, сыр сулугуни, зелень, сливочное масло и я как обычно добавлю что-нибудь от себя, я добавлю чеснок. На натертый сулугуни нужно добавить несколько кусочков сливочного масла, я думаю грамм 50 хватит в моем случае. Масло должно быть мягкое, очень мягкое, чтобы можно было эту смесь замесить. И вилкой его немножко помну. Заодно оно чуть-чуть подтает. Чтобы не мучиться, можно подождать, оно подтает, и дальше это будет делать легче. Но пока масло подтаивает, можно подрезать зелень. У меня будет укроп и петрушка. Кто любит кинзу, можете добавить кинзу. Это был лайфхак, как сэкономить рабочее пространство на кухне. Масло уже так подтаяло неплохо, в квартире жарко, можно сказать, на улице тоже. Добавляем сыр. Добавляем зелень. И все это перемешиваем. Вы знаете, у меня есть ощущение, что этой начинки может не хватить, поэтому я прям сюда еще дотру солугуни. к формированию блюда запекать я буду в кеце это специальная такая посуда в украине у нас ее много можно купить без проблем в которой готовят грибы да и не только грибы очень многие грузинские национальные блюда в грузинских ресторанах вы можете встретить подачу в такой посуде она в меру тяжелая с толстым дном Долго держит тепло, поэтому используют часто в подачах. Ну, а я в ней буду запекать. Короче, грибы. Ножки нам не нужны, ножки отламываю. Но их можно не выкидывать. Их можно утром порезать, и прекрасно добавить в яичницу. Чеснок. Я не буду его добавлять в начинку, потому что в оригинальном рецепте это не предусмотрено. Я положу его под грибы. Я хочу, чтобы не то, чтобы ощущался вкус чесночный в рецепте, я хочу, чтобы чесночный вкус обнял грибы чтобы был такой легкий-легкий аромат присутствия рядом с грибами чесночка. Поэтому 5-6 зубочков возьму, хватит. И чеснок мелко резать не буду, просто придавил и все. Мы его так немножечко вскроем опять масло еще грамм наверное 50-70 забыл посолить Начинку. Чуть-чуть. Суругуниш он все-таки немножечко присоленный, ну а грибы такие, ребята, соль любят. красота получается уже короче в духовку 200 минут я думаю за 20 справимся задача зарумянить, сыр поплывет все это перемешается должно быть очень красиво друзья это мега красиво просто обалденно пахнет чудесно чеснок обнял грибочки по вкусу приторного не будет вкуса ай класс подавать можно по разному я бы знаете как вот пюрошкой сварю, наверное. Выложу, положу э, на тарелку пюрет. Посерединке сделаю такую ямку. Налью там бульончик внизу. Добавлю бульончик и сверху положу брибочек. Будет. Бомба! И еще, ребят, я знаю, у меня есть подписчики с Грузии. Напишите настоящее название этого рецепта. И может быть я что-то там неправильно сделал, тоже напишите. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики. Ух, класс!